Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Нарежный. И в данной лекции я расскажу вам об отдельных значимых изменениях в законодательстве о защите персональных данных, произошедших в 2022 году. Это изменения точечные, они не объединены какой-то общей темой, но, тем не менее, они важны особенно для операторов персональных данных, поэтому о них крайне желательно знать. Смотрите на видеоконсультант.